Чтобы записаться на прием к Александру Михайловичу Горовому, нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. В этом видео вы узнаете, нужно ли удалять аденоиды. Оставайтесь с нами до конца, чтобы не пропустить ничего важного. Современные методы исследования на а именно эндоскопия, позволяют ежедневно каждому пациенту провести это исследование. И часто в возрастном возрасте я диагностирую такую патологию, которую Расценивают как детку это наличие аденоидных вегетаций. Вот они же аденоиды. Поэтому я у всех взрослых рекомендую удалять аденоиды так как эта проблема является сопутствующей с проблемой носового дыхания с наличием воспалительных заболеваний носоглотки. Операция аденотомия проводится под наркозом. В настоящий момент эта операция называется эндоскопическая шеверная аденотомия. Что это значит? Что аденоидная вегетация удаляется под контролем видеокамеры, которая стоит в носу. А таким образом, вероятность того, что аденоиды будут незамечены, будут не удалены, много лет назад, когда удаляли аденоиды, очень многие приходили с повторными аденоидами. И э, как э, бытует расхожее мнение, что аденоиды опять же выросли. Проблема э, вновь выросших аденоидов – проблема плохо удаленных аденоидов, потому как раньше не было такого метода э, контроля, как эндоскопического контроля. Сейчас это все визуализируется и с минимальным травматизмом удаляется. Последствием неудаленных аденоидов у взрослых является единственной, но очень волнующей пациентов жалоба – это стекание слизи по задней стенке глотки. Она их беспокоит ежедневно, ежечасно, особенно ночью. Поэтому не удалив аденоиды, мы не решим проблему так называемого затекания э, слизи в носоглотку. Реабилитация после лор-операции после удаления аденоидов, септопластики, тонзиолектомии, э, происходит в течение 3-5 дней. Пациенты выписываются на следующий день после операции, не требуют какого-либо специфического послеоперационного ухода. Перелеты, переезды, занятия в спортзале фитнес, мы разрешаем пациентам после двух недель. У меня накоплен огромный опыт лечения пациентов с аденоидами, поэтому если вы хотите получить качественную помощь, обращайтесь ко мне.